Это же баба, да? Это волосы. Я думала, это борода. Мужик, ты совсем охренел? Тут ты чё делаешь-то, ёпперный кардебалет? Уйди нахрен! И снова хаешки-котятушки, и с вами налил. и эта игра «Паранормальная территория». Некоторые писали в комментариях, что от этой игры я буду просто кричать. Ну что ж, проверим. Внимание, данная игра представляет собой некий тест испуг. Она сможет определить, насколько вы отчаянный хоррор-игрок, которого уже мало чем удивишь. Для прохождения теста выключите свет и оденьте наушники. Ха, Все готово. Старайтесь телефон держать ровно в руках. Для более корректных результатов постарайтесь пройти тест без пауз и остановок. Окей. По окончании вы сможете увидеть свой результат на экране. Допустим, прикоснитесь к экрану, дорогая, я дома. Ага, мы играем за парня. Ух ты, второй этаж. Все беленькое, нехилый такой домик, я то, что хочу. Сегодня был тяжелый день на работе, я чертовски устал. А где все? С кем ты разговариваешь-то? Хей! Угадайте, этот телик такой. Япона-матерь, я тоже такое хочу. А у, где вы все? Вот даже не знаю, включи телек. Это уже не смешно. Я понимаю, но что вот это такое? Вот это вот, впереди с тебя, что это? Задание найти жену и детей, осмотреть все комнаты. Ну, допустим. Котятки, я болею, поэтому... Извините, если я буду хрипеть иногда. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Так, камин. Что вот это вот? Ну ладно. Так, это... Взять ничего нельзя? Ну, да, допустим, что это такое? Хрень какая-то... Посиди на диванчике, телек посмотри! Посмотри телек! Журнал почитай! Не хочешь мне это все отдай? Кто там кричит? А? Так, это... <звуки> Снова голожопики! Какие-то другие, правда, же? Что это был за звук? О! Гляньте, гляньте! Сегодня ты умрешь. Окей. Ну и чё ты тогда открылся? А? Шкафчик. Так, пентаграмма какая-то. Что это такое? Ванная. А? Что это был за звук? Зеркала нету. Допустим. О, тут еще какой-то этот есть. Что это были за звуки? Так, шкафу снова никого нету. Я думала, там Бугимен прячется. Окей. Ой, там пятнышко какое-то. Почему все... Так это девка! Мужик, ты совсем охренел? Тут ты что делаешь-то, ёпперный кардебалет? Уйди нахрен! Демоны внутри нас. Ой, ору. Какое там пятнышко. Видно же текстурку, но видно, ай, боже мой. Окей, так взять это тоже ничего не могу. Там тоже какая-то хреномантия. Короче, да, постим кря. Что ж, давайте, Элис, Элис. Какой-то смех. Ой, ой, ой, ой, это ты, да? Привет. Чего? Я тут значит вас еще, вы станов в предке играете, Ам... Ее на кровать случайно стала. Стала. Я же парень в этой игре. И что, все, тут ничего больше нету. А, здесь. Я думала, тут девччик появится в Венере. А -а -а. Тут реально была девка. Я угадала. Че это такое? Кажется, это знакомо многим, кто делает игры на Юнити. Особенно глаза ужаса. <свят> Блин, я думала, тут девка появится, а она вон там стоял какого-то хрена. А, гляньте. что ты тут делаешь, а? Вот что ты тут делаешь? А вот я возьму и не подойду к тебе. Не сюда хочется подойти. Что это такое? А, медведь! Помните, камон заслеп? <свят> <свят> Ух ты! Как он смеется? 15. Не бы еще что это значит? Снова это хреноманция непонятная. Ну. А, uh -hmm. ah, это комната такая. Ну что ж, допустим. Тут какая-стиральная машинка. Я там чьи-то трусы видела. Еще одна ванна. Да вы что, совсем На Нахрена вам столько! Вау! Oh, wow. Видели, видели? Чего это было? А, вот. Так. Это сердечко! Классно! Оно появляется, когда мы делаем вот так вот. Ах, вы ж говнюки. Ну, ладненько. У меня остается еще три дверки. две. Что здесь? Приф! Куда ты исчезла? Сэя! Я с тобой разговариваю! Куда? Фрукты? Зачем тебе фрукты? А, смотри, тут записка. Мила очень обиделась на тебя. Надеюсь, когда ты приедешь домой, то сможешь ей все объяснить. Лиза. А где она? Опять эти звуки. Ах, она просто заставила меня пробежаться еще раз по всему дому. А где так и не осмотрелась, что в этой комнате. Да ничего, в принципе, тут какая-то еще одна записка. Ноутбук! Бери-беги! и Хотя это твой дом точно. Морг, тут кое-что произошло. Но об этом никто не должен знать. Все рассказать сейчас в письме не могу. Скажу лишь одно. Касается Элис. Поэтому жду тебя завтра в участке к 11.30. Ребята своего подразделения, я уже предупредил. Старший агент спецподразделения, что-то там. А, куда все исчезло? И зачем эти шкафы, если они пустые? Воистину, зачем шкафы, если они пустые? Можете спрятаться в них, могу. Где моя дочь? Какие звуки? Ты следующий. О, смотрите! Гляньте, гляньте, гляньте, гляньте! Вот зафук! И чё ты начала так медленно поворачиваться? Это же баба, да? Это волосы. Я думала, это борода. И что там происходит вообще? Почему я не могу на наружу посмотреть? Дайте мне на рожу посмотреть, да, господи! Мне стол и стол мешает. Чем мне делать-то надо? Куда это ты упала, а? Ну, допустим, я так и не нашла ни жену, ни дочку, вообще никого, ничего. Так, это начало резко падать. Может, я тут что-нибудь смогу-то открыть? И звуки. О, смотрите, там что-то написано. Что это такое, я не могу разобрать. Поднимусь-ка я наверху. Боже мой, что это такое? Кто, где, что? Телек вруби! Да где все? Хей! Вы что меня одного-то оставили? Но если я следующий, да сделайте вы хоть что-нибудь! Мне надоело уже вот так вот маячить из стороны в сторону! Можно надо еще куда-то зайти? Где-нибудь-то призраком не дайте! Мне Как неудобно тут! Вау, там что-то у меня опять на улице упал, такое ощущение, что что-то сейчас а мой подоконник. Сегодня ты умрешь, окей? А, у меня же здесь дверь есть. Что это такое? Что это? это мой гараж? Ам, розетки, Ой, господи! Что это такое? А, смотрите, все поменялось резко. Значит, я могу выйти, и что-то там другое стало. Блин, вы что делаете? Ага. Я уж подумал, это другая квартира. Это та же самая квартирка. Кто-то сделал ремонт у меня в доме. Без моего разрешения. Нормально так. Что это? Что это было? Может, меня реально кто-то пытается убить, а мне надо как-то отбиться будет? Ну что ж, допустим, Крио. Гляньте, то пятно исчезло. Холодильник, откройся. Господи, темно, как у нигра в попе. Так, а в этой? Что за хреномантия? Что это было? Кто меня там убить пытается? Кто этот говнюк? А, смотрите. Шуть такое. Может его взять надо как-то? никак не берется. Странно. Может эта игрушка на меня нападает, нет? Я все еще не могу найти свою жену. И дочку тоже, кстати. Хотя по идее я наша кукла. А я думала, что это дочка всю игру ходит. та это кукла, господи. Так, и тут ничего нету. А нет, вот смотрите, Манекены. Еще манекен! Классно! А чего вы тут забыли? Знаете, мне это за тренд теперь напоминает. Только у вас голов не было. Ах. Какого-то хрена мне снова дверь закрыли. у манекен! Падай! Чего ты не падаешь? А там тоже теперь манекен появился? Смотрите! Башка летающая! Теперь везде, что ли? Да, реально, смотрите, они везде. Я теперь хочу на первый этаж спуститься и посмотреть, что там происходит. А тут манекена нету. Эм, кажется, на первом этаже нету манекенов. Да перный кардебалет. Окей, все манекены на втором этаже. Выйти из дома я не могу, значит продолжить. Заходим сюда. Чё там? Че это? Кто что и откуда упала? О, гляньте, трупик. Какая-то музыкальная шкатулка. Еще какая-то хреномантия. Кажется, кое-кто вызывал демона. Мне это теперь напоминает дьявольскую шкатулку, знаете? И взять ничего не могу. И посмотреть, развернуть. Эх, а, есть говнюки. Допустим, крем. А теперь эта комната. Что здесь поменялось? Окей. На меня нападает какая-то тянка. Что это такое? Ваш результат... Мой результат это реклама! Спасибо! Ваш результат. Храбрость. Это когда только вы знаете, как вы боитесь. Угу. Круто! Олимпийское самообладание. Вы один из тех, кто с удовольствием рассказывает истории про черную комнату и про страшилки друзьям в темное время суток. О, да, это про меня. Вас реально пугать вообще? То, что заставляет дрожать обычного человека, у вас вызывает искреннее любопытство. И только... снимаешь шляпу. тебя господи. Спасибо. Погодите, а я так и не нашла жену и дочь. Допустим. Прикоснитесь к экрану. Опять реклама бесит. Ну что ж, котятушки, игра прикольная. Только она меня ничем не напугала. Я разочарована. Но по идее есть вторая часть этой игры, и я думаю пройду ее позже. Ну что ж, котятки, я надеюсь, что вам понравилось данное видео. Если это так, то одарите мне сенсорским лайком под этим видео и мужицкой подпиской на мой канал и на канал ZREX PRO. И всем пока, котятки!